И сегодня я, можно так сказать, на канале Страйк Шоу и на своем канале. Мы будем, у нас будет одинаковое видео на наших каналах. Так что можете заценить, если что, переходить на Страйк Шоу. Ссылку я оставлю в описании, не знаю зачем, ну ладно. Так, и сегодня у нас первый, первый челюш. Короче, э, мы должны вот эту вот бомбу, мегабомбу, поставить на этот стол. Ну, покажи себя. Привет. Короче, я тоже буду еще не кидать. Да. У нас будут одинаковые видео, так что не судите строго, погнали. Да, погнали. Э -э, короче. Ну почти, почти. Я просто до этого не пытался, да вообще. Ну, вы да, Не пытался, но. Да, не Попробуйте пытался. послабее. Последняя, последняя, последняя попытка. После я практически всегда делаю. Мама, я не спрят, я, вас, я вас а, Да. Ты вдолго затыл. Ага, смысл. Смысл. Смысл. Почти Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Смысл. Короче, он поставил. Давайте дальше я. Короче, ну, сейчас буду кидать я. Короче, у меня это видео на канале тоже будет... Короче, давайте. Кстати, меня, мне кажется, у меня должно быть это, это лучше, чем у меня уже четвертый, аж целый четвертый раз. Короче. И не, у милый фейс Короче, я поставил... Давайте еще немного раз покидаю. Давай. Давай, последний раз. Да нет, вы ну последний. Хорошо, давай. Последний. До, до трех. Тебе три раза нужно. Вот тебе еще два. Еще один. Ну, короче, не получилось. И знаете, как обычно ставится бутылка вот так вот? Ну, они да. берут такие? Вот так, короче. Короче, давайте перейдем на другой уровень сложности, Ваня будет первый. Короче, мы перешли в дом, потому что на улице, во-первых, нам очень замерзли, и во-вторых, у нас на телефоне осталось много зарядки. Короче, сейчас телефон будет на зарядке, и мы будем снимать. Короче, мы поставим на стол, вот сюда, где-нибудь, и на кровать. Ну, на кровать можете... второй, э, мы сняли уже первый уровень, сейчас второй уровень на кровать Да, и на стол Да, на стол Короче, на стол. Все, почти Короче, погнали Вот наша кровать Давай, Манька, первый Пока, Дори, ребят, с вами горит. Я, кстати, пробовала, у меня из раз в десять, только один раз получился Мне уже нужно было, мне кажется, что нужно было ладно, бежит, Да, да, у меня тоже такая есть только зеленая. А -а Антистресс, смотрите, она реально офигенная. Я не думал, что она настолько будет офигенная. Вот короче, у А у меня тоже такая же, только у него оранжевая, желтый, а у меня зеленая, синим. Вот. Короче. Да, ну вы все прекрасно видите Короче, если вы не знаете, что внутри, я вам расскажу. Внутри находится лизун. Ну его можно положить любого цвета у него получается зеленая резина вот эта вот, а внутри синий лизун. А у меня красная резина, точнее оранжевая. А внутри желтый Вот. Короче, еще прикольная штука. Знаете, сейчас буду ну, Мне кажется, что у него что у нас и получится искать четвертую четвертый попытки. еще, вот, вот. Подойди, пожалуйста. Еще и у нас есть такая задумка, чтобы просто, что просто по одному разу не ставите, мы будем делать так вот я типа Ваня, вот сейчас я, ну да, я сейчас Ваня, вот сейчас Ваня короче я себе, шты... на... надо так, короче, задание по Кину... а очереди 4 раза подряд нужно кидать. короче вот, нужно да. кидать Ваня, поставил. кидаю я поставить, кидаю опять Ваня и потом я, и короче должно так получиться, 4, 4 раза раз, подряд да. кто будет первый. Э -э давай начнешь ты, потому что я не хочу просажать, чтобы комментарии все писали то, что я отмечен не получилось, завтра. Ну, сейчас да. вот, вот, получилось, короче. Первая, теперь, первая. потом, первая. потом... Первая. Ваня. Давай. Yes. Короче, сейчас у меня третья попытка. Главное, сейчас Натолья бросает. Ес! Да. Yes. Ваня, вот, не послала себе не попытка. Ваня, давай, я... Короче. Фак! Вы видели это? Это просто бебе. Она почти поставилась но упала. Ну, короче, это не считается. Начинаем завтра. Еще раз. Сейчас Вот все, что хорошо, приорал. Когда в жизни так, Ну а Ну что ж такое? Да. На, на тебе, короче, антистресс Вот у меня Вот у меня чё вот давай сейчас придавай Пустя у меня в руках Тебе это стресса? Пожимать надо ЕС! Ваня, вот Ваня! Не проследи, Не проследи, Ваня! Вот сейчас! Все, это стресса со мной! ЕС! Все! Давай! Короче, у нас получилось! у у Короче, у получилось! Сейчас мы перейдем в третий уровень сложности! И пойдем дальше! Четвертый! Четвертый! Четвертый! Четвертый уровень сложности. А короче, я короче я нужно от стенки. поставить на крывать. Это будет немного потерлее. Немного потяглее. Короче, да. И мы попытаемся подожди, Ну, я буду говорить. Мы попытаемся сделать это два раза подряд. Чтобы сначала Леша, потом лг. Да. Ну, почти. Оно просто в угол ударяется в угол ударяется. Давай пошли, да? Ну, она просто должна на, на, бок, так, на бок так, встать, так чтобы она просто только да, и упала поставила... на дно. Да, но это не нужно. Я ж не буду так идеально три это. Ну, так я же говорю про это, чтобы она на дно упала. Я... Ну, блин, ну почти, почти. Не, про, про два подряд что это реально сложно. Сам я если хотите попробуйте. Нет, нет, нет. Вот оно, оно. Вот. Питер, держи его, Ваня, хватит. Посмотрите, как он старался. Посмотрите, как он старался. Он, его он старался. Короче, кидает Ваня от стенки. Давайте продолжаем. Борт. Вот, вот тут реально борт помешал. Вот это прости. Прости, я улетаю. Вот сейчас реально будет побежал, Лёше докажут. И... Боже, нужно, что чтобы она боком упала и, и отликошать его на спину, короче, на них. Ну, она, чтобы вот так, да. Ну, блин, побор, а, раза два, три, точно Ох, это Ну, вот так вот пойдет и пойдет сюда. Нет, это не будет ничего. Нет, и надо накрывать. Не, хочу, что не, просто собраться это <с> было не, не, не, Это не, не, не, не, не, О, о, о, я просто оставил хоть. Не пилот. Реально круто было. Короче, это будет все на сегодня. А я вам понравилась. Классам все, стопэ. У меня есть еще один. Вот это было четвертое, я хочу пятый. Ну и сейчас, мы, наверное, опять пойдем на улицу. И, и сдел... покидаем еще один уровень, да, что сложный очень Да, вот смотрите, вот я тут просто покажу Чтобы оно просто вот на кровати Чтобы оно вот так вот стало вот ты, ты вот так вот кинула, и оно бы вот стало вот там Да, только мы выберем место не кровать, не стол А такое сложное место, чтобы мы кинули вот не, так Не-не-не-не, тут как раз таки стол будет самое четенькая Потому что тут, ты тут фиг поставишь Короче, переходим к следующему уровню